Здравствуйте! С вами Руслан Нагернюк из школа боя Уэй. В этом уроке мы покажем вторую часть нашей темы, которая называется образно так ⁇ Скушать слона по кусочку ⁇ Что это значит? Немножко теории. Если ваш противник более сильный физически и с ним вступать в ближний бой нет смысла, но надо обеспечить себе победу то лучше с ним работать на дальней дистанции, немножко потихонечку его, нанося ему урон. Сейчас вы увидите, как опытные спортсмены используют эту технику. первое упражнение мы можем использовать скакалку или же просто вот прыжки в темп вот следующим образом на одной ноге два прыжка и мы вот прыгаем сначала на месте потом это же начинаем прыгать немножко вперед то же самое назад также в сторону то есть мы развиваем немножечко такую спокойную подвижность есть то есть рассматриваем вариант я стою противнику а, вот, левым боком он на меня нападает мне надо Выстроить и в эту сторону, или же, например, сюда. Для этого надо, чтобы ноги работали, соответственно, правильно. То есть, и здесь наверх вперед, Очень похоже движение на танцевальные. Вот мы работаем на одну ногу. Изменяемся. Так, ушёл, ушёл, ушёл. Поменяли ногу. Вот, проработали. Итак, у нас... Дорожка 5 метров, может быть там больше. Между нами для начала вот, расстояние метров. Мой партнер становится от меня на метр. Я стою к нему четко, вот сейчас левым боком. И вот, э, сохраняю движение. Прыгаю на нога вперед, другая назад. Я могу смещаться на любое движение вперед, или же, например, на нога вперед могу смещаться назад. Мне главное его провалить. Его задача меня руками Столкнуть, смести, как бы э, ударить руками. Пробуем. Да. Взял. Элипс, элипс, элипсер, ну, да. Прошли минуты. Да, и вот мы работаем на скорость реакции. Да. Дорога. Вот да. Пробуем. Итак, снова я уже сейчас делаю смещение с имитацией э, контратаки. Пошли. Следующая работа ⁇ это уже такая как, корида в движении. Моя э, партнера задача меня э, поймать или двумя руками снести, свалить, а я уже могу его провоцировать, э, что я иду туда, но ухожу сюда, то есть как бы на провокации работаю. Следующее упражнение условно назовем боксер против ударника. Боксер задача его атаковать свободно руками, а ударник он должен отдать приоритет удара э, ногами, причем нижний корень э, ударил, убежал, борень э, бедро, желательно ударил, убежал или, или там назад, или немножечко в сторону ударил, убежал. И после удара ноги очень хорошо, если у вас сбьет нога в руках ударить. Для вот этого маленького рефлекса мы немножечко начинаем с того, что партнер Удар, удар. Раз, раз, удар. Немножко поселяем за крышкой. Я обняю стойку, ты держишь удар. Я тоже самое, ушел, ушел. Двигаемся, двигаемся, да. Двиг поменял стойку. Далее. Потрясал. Чтобы вот была привычка сразу после ноги вот как Отработали бы на лапах. А потом уже более свободная работа. Я фоксор, мой партнер, ударил, убежал. рукой ногой. Следующее упражнение уже отработка скоростных ног. Как бы надо... Ударить и бежать, но работа только ногами сейчас, в основе своей. Но здесь обоюдно. То есть партнер меня должен ударить и бежать, я его. Бить можно в любую тоже часть тела, но больше работа ноги, корпус. Если сильно открыта голова, можно и голову. Задача моего партнера сейчас... Больше подойти на ближний бой, средний-ближний бой. Моя задача максимально, сказать, далеко. В любой момент, когда я только чувствую, вижу, сразу же попасть в него, одиночный удар. То есть на максимально далекой дистанции. Двигаться постоянно, тоже стараться или левым боком, или правым боком. На длинную-длинную руку. То есть я издалека бью, и если он где-то проходит уже ближе, и мне некуда уходить, я просто его привязываю к себе, то есть клинчу и не даю возможность развивать его атаку. Итак, свободная работа по следующим заданиям. Поехали. Свободная работа. Мой партнер атакует руками, ногами, но больше придерживается средней и ближней дистанции, я же работаю максимально далеко. Рукой или ногой. Задача просто ударить убежать. Не в в серию. Он может работать сериями. Первая ошибка это если, например, ты ударил и остался на месте. Вроде не попал, но остался на месте под э, ударом противника. Удар ваш не сильный, поэтому э, он его легко может выдержать и нанести вам э, хороший контрудар. Что нужно? Нужно да, ударить, как минимум бежать назад по прямой. В лучшем случае бежать в сторону. То есть максимально много после атаки смещаться. Второй момент. Если вы атакуете. Желательно атаковать ударил и сразу не смещаешься. Как бы, у нас система атака, как бильярдные шарики. Вот можно ее посмотреть. И здесь та же ситуация. То есть ударил, убежал так, в такую сторону лучше. или сюда убежал. Бежал. Бежал. Главное больше перемещаться по кругу. Следующая ошибка. Это постановка тела более фронтально. То есть я стою к нему и вот пробую как бы ударять. Здесь желательно немножко больше развернуться чтобы рука была длиннее и у вас больше подвижность будет раз влево-вправо. То есть в отношении к противнику, а вам уже назад. Следующий момент. Если сильно укореняешься там на, на пятках, то не получится такого быстрого перемещения. Больше на мусках, смены ног, чтобы вам обеспечило вот легкое перемещение. Для этого надо немножко больше подвигаться. Следующая ошибка это заряжаться на серии с двух рук. Здесь больше предпочтение надо давать руки. Удары можно сдваивать ударом, Но больше они как бы открывающие. Когда вы уже открыли, тогда уже можно вкладывать. Но при отработке больше работаем передней рукой, передней ногой. Задняя рука или нога очень длинный по времени и заметны для вашего противника удар. Главное преимущество этой техники в том, что вы можете нанести ущерб вашему противнику. С максимально дальней дистанции, соответственно, минимально получая от него удары. И, ну, естественно, скорость перемещения, скорость ударов тоже будет увеличиваться. Поэтому пробуйте, отрабатывайте эту технику, и она откроет вам, вам новые возможности. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И до встречи на новых пробах.